Всем привет! В этом видео сейчас пробежимся по ситуации по рынку, я покажу свой портфель, какие принимаю действия и почему я считаю, что возможен, если не рост там рынка да, до определенных отметок, то хороший потенциальный отскок, потому что есть некоторые составляющие, сентимент рынка, да, которые указывают на то, что отскок вот-вот близок. Ну и сразу хочу сказать, ребят, то, что я в видео там говорю, это не означает, что это призыв к каким-то действиям, это моя стратегия, то, что я делаю, я тоже человек, я могу ошибаться, и за свои ошибки я буду платить своими деньгами, поэтому вы можете просто послушать, будете вы согласны или нет, напишите об этом в комментариях, я с удовольствием почитаю, какое ваше мнение по рынку на текущую ситуацию у вас имеется. Итак, мы видим, что 40 тысяч биткоин обвалился на 30% очень резко, быстро, и некоторые альткоины упали вообще с тех позиций на 50-70%. А если брать от хайов, так вообще некоторые 90, 85, 95, а такие как Тара Луна вообще 99, 99% процентов, чуть ли не скам. Что же творится? То есть всеми силами мы видим, что пытается нам показать и доказать, что уже есть медвежий рынок. Да, может действительно он есть и нагоняет еще больше страха и паники. В последнее время даже вот недавно выступ СИЗИ был, что в случае краха, там, потери, банкротства его биржи Binance, он в первую очередь будет выплачивать средства не инвесторам, а именно пользователям, да? ну, грубо говоря, малоимущим. Да? Вот так. То есть уже такие заявления идут, чтобы все больше и больше оказывать хоть и косвенное, но давление на рынок. Сентимент, индекс чрезвычайного страха на рынке присутствует, показывает 11%. Он был уже, по-моему, около 9. Это тоже очень сильный фактор. Здесь мы уже болтаемся. В районе там, буквально 2-3 тысяч долларов 3800 и 28600. Скоро как полмесяца мы здесь болтаемся в этом диапазоне и в любом случае вот этой стадии распределения или накопления будет какой-то выход. Так вот смотрите, я же все же предполагаю, да то есть мое мнение, лично мое мнение, что мы можем с этого диапазона вот так немножко выйти, собрать ликвидность 127800 вот так и развернуться и пойти вверх. Либо же обновить вот этот лой, выйти, сделать такой прокол ложный и где-то вот район там 26 и отсюда такое двойное дно может сильно нарисовать, не знаю, и рвануть где-то туда вверх. Было бы хорошо, конечно, отскок увидеть 37-38, там вообще все уверивали в рост. И люди, которые ждут там сейчас, очень много людей, еще один из факторов, который показывает, что должен быть отскок, все ждут там э, биткоин ниже 20 тысяч, а то и 14, а то и 15. Я не спорю, он там может быть, скорее всего, может и будет, но прям сейчас туда валиться, это ну, как бы не очень сильно логично, да, так как все уже там ждут. И очень высокий сейчас процент на Ютубе, да, все рассказывают, и в Телеграм-чатах, ну, в принципе, все, большинство сейчас за падение. Это тоже можно принимать и иметь в виду один из факторов. Также, как вы видите, западение и у меня в чате я сделал вот голосование. Жаль, что только-только сделал, еще не все проголосовали, но я более чем уверен, вот этот процент 57 процентов, он, наверное, будет еще больше за падение, чем сейчас. Обязательно тоже подписывайтесь на канал. Информации здесь я даю, как вы понимаете, намного больше, чем на YouTube. Поэтому логичнее было бы либо через вот такой выход, либо сразу и ну, уйти в какой-то рост. И рост обычно бывает такой, что он идет безоткатный, без коррекции, не дает зайти. Когда мы уже видим там плюс 50, плюс 100% по некоторым активам, все видят, поезд уходит от них, да, без них, и они уже заскакивают по высоким ценам. И вот здесь уже может какая-то быть стадия распределения 37-38, э, поболтаемся, нагнут и резко опустят и уже пойдет туда, в район 20, может и ниже. Вот так бы было бы, в принципе, логично, чтобы вот этот сантимент чрезвычайного страха разгрузить и на чрезвычайной жадности уже взять и опустить этот Рынок еще ниже, а там уже и подтянутся, потому что уже начинают поговаривать о новой там заразе, этой пандемии, или как ее назвать, оспе, да, какой-то обезьяной. Война Украина-Россия, она э, продолжается, она длится, к сожалению, и это тоже, в принципе, очень негативный фактор и бьет по экономику на всех странах. То в общей картине, в глобальной, да, я тоже вижу, в принципе, падение, но есть хороший шанс взять вот этот отскок. Единственное что может быть Акскок тоже наверх ложный Просто собрать ликвидность Выбить стопы, стопы вот Где-то в районе 33 тысяч И потом пойти вниз Это будет плохо Скорее всего тогда будет расти только биткоин Альткоины вряд ли нормально стрельнут Поэтому может быть Даже и такой ложный выход Вверх Единственное, что мне не нравится и тревожная новость, это к потому что доминация биткоина, еще давно, вот видите, здесь рисовал, что с треугольника, если мы выходим вверх, мы будем тянуться к 50-54% по доминации. Это означает, что в биткоин все больше и больше, ликвидности будет перетекать, и альткоинам будет все хуже и хуже, ну, они будут себя чувствовать, соответственно, с, них, с их деньги будут вытягивать. Ну, я не думаю, что биткоин-доминация в этом цикле, медвежьем цикле, да, что она будет больше там 55 или ну вот я считаю максимум это 58-60. Почему? Потому что намного-намного больше тысяч разных альткоинов монет стало сейчас на рынке, в том числе и потенциально сильных, в которых много ликвидности и в которых некоторые криптоэнтузиасты верят больше, чем сам биткоин, поэтому вряд ли уже мы увидим там 70% доминации биткоина, 80% а тем более 90% которая была в самом начале. Но все же это плохой признак для альткоинов, треугольник мы пробили, если мы сейчас отработаем его, то вот 55%, может даже 60% на падающем рынке мы увидим. Даже вот на том же кардане, да, вот смотрите там по монетам. Народ очень сильно так хотел покупать по доллар 50 по два доллара. Я снимал видео в декабре двадцать года. Вот это все, что я рисовал, это декабрь двадцать года. Я говорил, что кардана придет в доллар, будет отскок, можно взять трейд такой спекулятивный. Но все же первую закупку я жду в долгосрочный портфель кардана по 40 центов и по вот, 10-20, У меня вот 40 центов первый ордер принципе по кардана сработал то я смотрю что здесь не особо уже э, нету там э, людей которые очень сильно хотят купить кардана потому что чрезвычайный страх на рынке но здесь по 2 доллара по 3 пожалуйста все хотели покупать дот тоже все хотели по 40 50 покупать сейчас дот по 10 ну никому не нужен у меня ордер тоже сработал на 7 прекрасно будем усредняться если будет там идти ниже если перейти к моему портфелю, то увидите что здесь уже э, ну к сожалению или я не знаю там можно сожалеть или нет но все же 30 портфеля я набрал по цене 37 э, 37 38 когда 1000 за биткоин была цена и у меня сейчас общая просадка портфеля всего э, составляет 15 но учитывая то насколько мы упали, я считаю, это хорошо. Потому что э, при низах я по некоторым активам хорошо усреднился и был отскок в районе 60-100% по некоторым монетам. И я вышел в некоторых монетах 0% и в некоторых даже заработал. И поэтому у меня стейблкоинов на данный момент сейчас э, в портфеле 51%, все остальное в крипте. В крипте осталось то, то что у меня э, ну, как бы накапливается в долгосрок. Пока позиция этой портфеля она не будет остаточной, она будет, скорее всего, меняться. Если я увижу отскок район 37-38, я буду разрушаться скорее всего, и принимать какие-то там решения, ребалансировку портфеля, может полностью выходить USDT. То, что у меня, к примеру, вы видите Атома, там 5,5%, это не означает, что для меня... Атом является самым супер альткоином, который я бы хотел и мечтаю видеть. Нет, просто по 37, 38 я брал Атом, тогда он был намного выше, чем сейчас, и даже с учетом усреднения все равно у меня Атом позиция находится в минусе. У меня средняя позиция ценовая по Атому 13 долларов, до 13 долларов мы еще не доходили. Я не могу не закрыть в ноль, не хотя бы пол позиции закрыть да, в нулевой, чтобы если при условии, что упадем ниже, добрать еще Атом. Поэтому пока в Атоме я немного застрял. Ну и далее вы видите, там портфельки монеты есть. Ну и Азер там тоже 17%. Там по 2, по 1% есть тоже ряда альткоины, ну, по которым либо частично позиция сработала, либо еще не сработала никак. Ну и набираю я портфель. Я думаю, кто следит, вы видели, всегда я стараюсь там тремя частями все это делать. Вот, к примеру, по доту, там первый ордер был 10, второй вот, 7 сработал, и третий я жду там, если что-то у нас такое будет сумасшедшее, неприятное на рынке. Район 3-4 доллара, вот здесь я уже э, третью позицию возьму тем объемом, который у меня есть с первого и второго ордера. Таким образом, у меня получится хорошая средняя цена по доту в районе 5-6 баксов, которая будет в потенциале давать мне 8-10 иксов, если будет следующий бычий рынок. Ну и так стараюсь э, действовать, в принципе, по каждой монете, и вам рекомендую тоже делать и пересматривать свои позиции, ребалансировки портфеля. Может какие-то позиции у вас вышли в ноль, какие-то в плюс, как, какие-то сильно просели, может стоит там где-то фиксануть, что-то там докупить. Ну и, конечно же, э, вы должны понимать, насколько монета сильна и есть ли у нее шансы пережить этот э, медвежий рынок, если он будет у нас очень там длительным или очень страшным Ну пока да страшилок много очень может быть что ситуация в мире намного ухудшится и рынки не только криптовалют но и фондовые акции все это полетит она уже в принципе неплохо летит все это будет не низах но опять же таки повторюсь я все же думаю вряд ли они прям сейчас будут все ломить туда вниз абсолютно всех там пугать потому что там уже будут очень сладкие цены и просто много людей ждет этих цен я понимаю, что там большинство засажено, но все же мое мнение что будет какой-то отскок и лучше еще даже новых людей которые ждали по 15-20 засадить их по 34 по 35, по 37 вот. и они будут засажены и таким образом резко все это обнулить еще ниже и тогда даже у тех людей ну, особо намного меньше будет USDT для покупки той или иной криптовалюты. В общем, друзья, вот такой ролик. Не будем затягивать. Я думаю, мое мнение вам э, понятно. Жду, в принципе, в ближайшее время выход с этого накопления вверх. Либо через сложный выход вниз, обновление лоев. Либо просто собрать ликвидность в район 20, там, 27 800, потом наверх. Ну если дойдем до тех значений 37, 38, буду пересматривать все позиции, может выйду вообще полностью в USDT. Но ну, если рынок не даст такой возможности, те 50% USDT, которые я держу, буду ловить на низах монеты и делать определенные там изменения в портфеле, буду показывать и дальше.